Здравствуйте. Нити всех главных событий минувшего дня стекались в московский Кремль. Именно отсюда исходила накануне президентская вето, отозвавшаяся бурным заседанием Нижней Палаты. Именно здесь, на уютной террасе на высоком берегу Москва-реки, президент дал долгожданное телеинтервью по наиболее зловодневным вопросам. Но обо всем по порядку. В московском Кремле... Начинались в этот раз ставшие уже традиционными празднества в честь Дня славянской письменности и культуры. После литургии в Успенском соборе из ворот Спасской башни на Красную площадь вступила торжественная процессия, возглавляемая иерархами Православной Церкви. Крестный ход завершился у памятника родоначальникам славянской письменности Кириллу и Мефодию. У подножия монумента прошла праздничная служба. После того, как праздник переместился на улицы столицы, постоянные обитатели Кремля перешли к будничным делам. Президент России председательствовал на заседании Совета Безопасности. Он обратил внимание членов Совета на неоправданную медлительность в выполнении государственных решений по поддержке казачества. Из-за этого теперь приходится преодолевать негативные тенденции, наметившиеся в казачьем движении за период проволочек. Совет наметил пути реализации единой государственной политики в этой области. Вслед за этим был рассмотрен вопрос о политике России в отношении общеевропейской безопасности. Олег Лобов правил понять, что в самые ближайшие дни Россия может подписать НАТОвскую программу партнерства ради мира». В качестве главного условия при этом ставится нераспространение Североатлантического блока на восток за счет бывших социалистических стран. Москва до сих пор не имеет логичных мотивировок сохранения НАТО после распада Советского Союза и Варшавского блока. Хотя чеченский вопрос на Совете не рассматривался, Лобов настаивал на искреннем стремлении российского руководства обеспечить успех, намеченных на четверг мирных переговоров в Грозном. Даже не имея стопроцентной уверенности в их обязательном начале, Москва, по словам секретаря совета, не планирует никаких решительных штурмов в Чечне. Тем временем в республику уже прибыл Верховный комиссар ООН по правам человека, встретившийся с представителем российских властей Николаем Семеновым и председателем Комитета национального согласия Умаром Автурхановым. Именно они должны представлять точку зрения федеральных властей в ходе возможных переговоров. Для дудаевской стороны по-прежнему главное условие их начала остановка боевых действий. Однако сообщение о продолжающихся плановых мероприятиях по блокированию боевиков с использованием авиации и артиллерии означает лишь одно то что в республике продолжается настоящая война. Минувшим днем об этом напомнила траурная церемония в дивизии имени Дзержинского здесь прощались с 11 сослуживцами погибшими несколько дней назад Шесть человек из роты разведки попали в засаду устроенную боевиками и были расстреляны в упор. Пятеро подорвались на мине. практически каждую неделю в элитной дивизии внутренних войск хоронят погибших в Чечне солдат и офицеров за полгода боев уже погибло 57 человек. А сенаторы до сих пор не могут оформить запрос в Конституционный суд по поводу тех правовых актов, на основании которых были начаты боевые действия в Чечне. Минувшим днем его обсуждения в третий раз было включено в повестку дня Совета Федерации. Ряд депутатов обвинил спикера в том, что он по существу фальсифицировал документ по собственному произволу, скорректировав его текст и выхолостив все ключевые пункты. Палата решила не рассматривать повторно весь текст запроса, а лишь наметить кандидатуры тех, кто будет уполномочен подписать его от имени Совета Федерации. Но если депутатов Верхней Палаты волновали вопросы, касающиеся всех граждан России, то их коллег в Госдуме больше занимала собственная судьба. А она теперь тесно связана с судьбой закона о выборах, отклоненного президентом. Попытка преодолеть президентское вето, предпринятая депутатами по свежим следам, не удалась. Вместо необходимых двух третей за это предложение аграрников, коммунистов и ДПРовцев проголосовали 244 депутата. Зато необходимое простое большинство голосов собрала куда более осторожная инициатива обращения к президенту с просьбой отозвать свое вето. Невозможность пойти на крайние меры сделала более привлекательной идею создания согласительной комиссии. Она была сформирована из представителей всех фракций и депутатских групп и призвана совместно с членами президентской команды и коллегами из Верхней Палаты доработать закон в соответствии с поправками, присланными президентом. В то же время заявления наиболее радикальных фракций указывают на то, что идея преодоления ВЕТа еще бродит в умах народных избранников. Демонстрируя свою осведомленность о настроениях избирателей и даже некоторую солидарность с ними, депутаты отклонили законопроект о сохранении объектов истории и культуры, увековечивающих память Ленина. В нем предлагалось взять под охрану все памятники вождю на территории России и застраховать его усыпальницу на случай непредвиденных реконструкций. Справедливости ради отметим, что проект нашел поддержку около двух сотен депутатов. Несмотря на то, что зрелище выступающего с думской трибуны генерала Лебедя пока непривычно для глаза, заезжий оратор имел в Нижней палате немалый успех. Парламентарии рекомендовали президенту России воздержаться от кадровых перемен в 14-й армии до полного урегулирования всех спорных вопросов. Для прояснения целого ряда накопившихся спорных вопросов президент дал минувшим днем обстоятельное интервью общественному российскому телевидению. Начал он с того, что попытался образумить скептиков, усмотревших в юбилейных победных торжествах некоторую помпезность и даже фальш. Я не согласен с теми, кто считает, что не надо было так широко этот праздник отмечать. И смотрите даже... За рубежом, как откликнулись, более 50 делегаций приехали на этот праздник, ценя роль России, и Советского, бывшего Советского Союза в результатах Великой Отечественной войны и, самое главное, в победе от фашизмом. Поэтому то, что сделано, наоборот. Людей, у ветеранов, у, ну, у тех, кто связан как-то с войной, у кого погиб кто-то из семьи, они восприняли этот праздник очень близко к сердцу. В числе давних оппонентов президента по данному вопросу его бывший коллега по сопредседательству в межрегиональной депутатской группе Юрий Афанасьев. Свою точку зрения ректор Российского гуманитарного университета подкрепляет опытом работы в комиссии, доказавшей подлинность советско-германского пакта о ненападении. Странно было не слышать и не услышать очень многого из того, что надо было бы сказать, и что должны были бы люди сегодня услышать вот в этот юбилей 50-летия Победы. Ведь фактически, если вот взять расклад сил 40 -го года, то получается, что э, Советский Союз фактически воевал уже. То есть он уже был втянут во Вторую мировую войну. И как это не парадоксально звучит, сегодня... Он выступал в войне на стороне Гитлера. И вместо этого слова, в которых снова восхваление, в которых опять прославление вот такого милитаристского начала, героизация, обожествление, обоготворение того, что было, и еще не нашлось должных слов, как мне кажется, для скорби, для того, чтобы... Мы вспомнили вот о, о, о тех огромных потерях всего человечества и народов Советского Союза в этой войне. То есть, в конце концов, память о войне нужна для того, чтобы этих войн никогда больше не было. Затем президент прояснил ситуацию относительно обстановки, в которой создавались предвыборные блоки Ивана Рыбкина, а главное Виктора Черномырдина. Не без моего участия, но ни в коем случае не по моему поручению. Мы троем и собирались, обсуждая эти проблемы. А потом надо еще и подчеркнуть, что эта идея бродила уже давненько. И пришли все вместе вот к такому решению, что надо вот у тех, у кого наименьшее число разногласий, их объединить в какой-то один блок, чтобы он был мощный. Еще один блок, чтобы он тоже был мощный. Оба они, мужественные люди, согласились возглавлять эти блоки избирательные. Может быть, это начало создания двухпартийной системы. Может быть. Я только могу предположить, потому что, конечно, трудно сегодня сказать об этом твердо. А буквально в те же самые минуты, когда президент произносил эти слова, в руководство Генеральной прокуратуры поступило обращение председателя Думского комитета по безопасности Виктора Илюхина с просьбой осуществить проверку источников финансирования расходов, связанных со столь скоропалительным созданием блока «Наш Дом Россия. Прокуратура приняла обращение к рассмотрению. Блок еще не создан. Ни одного взноса от членов этого блока не поступило. Возникает вопрос. На какие средства был проведен вот этот съезд? Я глубоко убежден, что этот блок создавался и по инициативе и сведома Бориса Николаевича. И я могу еще отметить, что правительство Черномырдин ни одного шага без одобрения президента не сделает. Слишком уж это правительство не самостоятельное, слишком уж это правительство предано в кавычках президенту. Поэтому у нас и такая политика может быть которые проводятся полушепотом, мелкими шажками, неуверенными шажками, уверенными только может быть в одном, в разрушении, а во всем остальном правительство, смотрящее в рот президенту. И то, что он сегодня озвучил, подтвердил, выразил свою поддержку этому блоку, это вполне естественно, это соответствует в целом той генеральной линии, которую выработал президент относительно выборов. Наиболее остро стоял вопрос о возможном отстранении от должности мэра Москвы Юрия Лужкова. Сам мэр в интервью агентству «Постфактум» охарактеризовал свои отношения с главой государства эпитетом «Ровные». Президент был более красноречив. Президентская служба Лужкова уважает и поддерживает. Мы постоянно с ним встречаемся, регулярно обсуждаем проблемы. Я ему, конечно, помогаю, но он тащит воз большой. И это, конечно... Я не знаю.